Приветствую вас, близняшечки. Что ж, хочу вас поблагодарить за, за ваши лайки, комментарии, за вашу поддержку, ну, чтобы не забыть потом, решила сделать сразу. И за то, что вы подписываетесь и делитесь моим видео. Надеюсь, что я от вас полезна. Была, есть и буду. Ну что ж, сейчас мы с вами будем смотреть, что будет происходить в вашей жизни в период, когда Венера войдет в ваш... Символический дом карьеры. Вот. У вас там уже давно ходит Нептун. Это знак зодиака Рыб. Нептун, знаете, дает, с одной стороны, вам такое какое-то творческое развитие, а с другой стороны, он навеивает на вас туман. И в, некотором, в некоторой степени, вы знаете, как-то может немножко рассеиваться, не совсем до конца понимать вообще, а то ли вы делаете. А нужно ли вам это? Может быть, заняться чем-то другим, а может быть, это не совсем ваше. Идеально, кстати, это время, для, этот период для тех, кто занимается творческой деятельностью, или работает с программным обеспечением, или занят в сфере эзотерики или таро, или психологии. Итак, благодаря. Позитивным аспектом этой Венеры после 25 числа будет легче настраиваться на партнерство, на работу в паре и создавать гармоничные отношения. Особенно этот аспект будет работать с 9 по 17 марта. Ну, я еще о нем скажу. Наконец-то закончилось движение ретроградного Меркурия. Меркурий является вашим управителем. Он там гулял ну, надоел, в общем, уже этот Меркурий, нету с ним никакого покоя, особенно вам, воздушному представителю, э, знака Зодиака. И для вас очень важно, чтобы все быстро работало, все слаженно работало и не было никаких препятствий. Вот наконец-то он прямой находится в вашем символическом девятом доме, который отвечает за дальние страны, за путешествия. Наконец-то в этих областях жизни у вас откроются новые возможности. Будет легче обучаться, будет легче контактировать для тех, кто занят или знаком, или работает, то есть как-либо задействован с иностранными партнерами, то здесь для вас открываются все возможные дороги, и препятствия уходят. Что еще интересного? С 25 февраля по 3 марта будет работать вот этот вот аспект чудесненький от... Плутона к Марсу смотрите, Марс у вас шел последний месяц по 12 дому 12 дом отвечает за все тайное, скрытое и вы знаете немножко учитывая, что еще был ретроградный Меркурий, можно говорить о том, что я могу предполагать, что у многих из вас были какие-то встречи со своими бывшими партнерами, которые могли быть не совсем приятны для вас. То что-то вам пришлось снять, расставлять точки над «и», закрывать какие-то старые вопросы. То есть в плане каких-то тайных взаимоотношений, тайного партнерства, что-то было ну, для вас, наверное, не очень приятное. Но ну, наконец-то это все у вас дело завершилось, и теперь вы выходите вперед. Значит, наступает благоприятный период для взаимодействия с с большими коллективами, хорошо сотрудничать на чужих ресурсах. Есть шанс получить кредит или вам предоставить необходимое оборудование. Поскольку Плутон находится в восьмом доме, а восьмой дом это дом секса, дом чужих денег. Но здесь явно деньгами пахнет. То есть или будут возвращены долги, или вам будет что-то предоставлено. То есть получится договориться, учитывая, что Марс здесь идет, продолжает идти по 12-му дому, но ну, может быть здесь будет что-то не совсем официальное, например. Ну, в общем-то, может есть шанс получить какие-то финансы от, от скрытых источников. Теперь, 12-е. 27 ну даже элементарно из банка, ну или просто у кого-то одолжить. Еще это может указывать на сферу услуг, связанную с косметологией, также больницами, клиниками, любыми заведениями закрытого типа. 27 февраля состоится полнолуние. Где оно? Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, луна. Так, луна у вас четвертом доме, да, раз, два, три, четыре, и отвечает за сферу семьи. Идет аспект на Уран. Уран, уран у вас связан с двенадцатым домом. Но ну, смотрите, значит, что-то, что вас мучило по этим сферам, наконец-то может ну, как-то разрядиться обстановка, может прийти какое-то необходимое решение, связанное с недвижимостью, причем оно будет совершенно неожиданно для вас. Ну, аспект, в принципе, действует достаточно коротко, буквально пару дней. И, и тут, знаете, есть указание, что как-то быстро это все может пройти. Очень неожиданно для вас. Ну, некое обновление, ожидайте. Так, что дальше? С 4 марта у вас переходят Марс, ваш дом родной, близнецы. Смотрите, с одной стороны он увеличивает вашу активность, а с другой стороны он распыляет ее. Потому что Марс это активность, близнецы это, знаете, хочу все знать, все и сразу. И, конечно же, вам будет очень тяжело сосредоточиться на чем-то одном. Вам нужно будет, у вас возникнет необходимость успевать в десяти местах сразу одновременно. Поэтому постарайтесь как-то распределить свое время и свои ресурсы. Теперь дальше. Тут у нас идут пока более-менее спокойные аспекты от Марса. Еще к Плутону продолжается. И 13-14. Обратите внимание, здесь у нас будет Новолуние. Новолуние у нас произойдет в рыбах, Вот это тот период, который говорила, может задеть период с 9 по 17, но вот наиболее, наиболее такой точный аспект это 13-14. Значит, это ваша сфера карьеры, это ваша сфера самых каких-то главных планов и реализаций, когда что-то очень важное для вас может осуществиться, то, о чем вы давно мечтали, то, чего вы очень сильно хотите. Можете вот в сфере... Карьеры, ожидать, каких-то приятных сюрпризов и подарочков. Также это время начала действия. После. Так, а еще с 14 числа у нас включается секстиль от Венеры к Плутону. Очень гармоничный аспект. А, смотрите, я думаю, что для вас он проработается в плане получения финансов. Во-первых, у ваших партнеров, ну, в частности, если вы там муж жена, то у вашего партнера может возрасти доход. Также это указание на то, что у вас могут увеличиться денежки, но за счет увеличения денег у ваших партнеров. Ну, вот так интересно проигрывается. Так, успех в, и удачу в финансовых делах. Ожидайте. Теперь из минусов. 16 февраля и до конца периода будет действовать такой напряженный аспект от Меркурия к Марсу. Значит, о чем он ему говорит? Так, Меркурий это общение, коммуникации, а Марс это энергия. И он будет по вашему первому дому идти. Ну, здесь есть указание на то, что вы можете чувствовать некоторую, конф... быть несколько конфликтными спешить как-то, может быть, высказывать свое мнение. Не, не спешите. Это не лучший период. После 16 марта не лучший период проявлять излишнюю конфликтность на, на работе или в том, чтобы добиться каких-то там своих целей. Нужно действовать очень мягко и осторожно. 20 марта ожидайте перехода солнышка в Овен. Так, овен это для вас. Ой, сол, ну да, солнышко переходит в Овен. Овен для вас это одиннадцатый дом, связанный с большими коллективами и дружеским окружением. То есть, также это период, когда начинается новый астрологический год. И буквально там через день еще и Венера тоже перейдет в Овен. Ну и соответственно, уже на, следующем, на следующей встрече мы посмотрим, что это означает. А сейчас перейдем к кратенькому прогнозу на картах Таро основным сферам но ну, поскольку сейчас март время активизации котов я решила использовать таро черных кошек вот, черных котов даже не кошек а котов ну итак первый дом то как вас воспринимает ваше окружение какими вы видитесь будете видеться для окружающих здесь выпала карта терпения она означает человека который уже хорошо поработал и теперь сидит и ждет результата, когда же наконец появятся его денежки видите, тут вот у него даже паутина выросла на золотой цепи но есть шанс, что вы все-таки дождетесь ситуация в дома в семье ну, здесь вы полностью, ну, одна из самых лучших карт РОС. Здесь есть гарантия того, что все, что вы делаете, вы делаете правильно, вы на верном пути, вы уверены в себе, в своих собственных целях, в своих собственных силах, вы рулите уверенно. Видите, вас тут сопровождают, во-первых, корабль забит всякими благами и дарами. Также здесь, видите, вас сопровождают дельфины. В общем-то, вы уверенно плывете навстречу своему счастью. Что же касается ситуации в партнерстве и любовных отношениях. А, еще это указательно то, что Туз Пентакли он может говорить о том, что вы можете получить какие-то очень крупные подарки. Ну, какие-то сюрпризы, подарки. И ну, вообще, эта карта связана с большой удачей. Туз мечей. Ну, во взаимоотношениях здесь хотя и указано, что это победа. Ну, какая победа? Это может быть победа над самим собой. А, поскольку туз, он не говорит о соединении, о синтезе. Он как раз наоборот говорит, когда у каждого есть свое пространство. Часто говорит о свободе в отношениях или, о, или даже о расстояниях. И также эта ситуация... Это может быть ситуация, когда вы четко понимаете о, своем, о своей роли в этих отношениях и о роли вашего партнера в этих отношениях. Но в большей степени она похожа не на синтез, а наоборот. Причем по уточнению выпала девятка мечей, что говорит о том, что, наверное, какое-то ваше решение, оно немножко вас страшит, вы боитесь одиночества, вы боитесь остаться в одиночестве, вполне возможно, что вы с кем-то расстались, или приняли решение расставания, но с другой стороны, вы боитесь остаться один, но это только ваши страхи, то есть на самом деле это не так. Ситуация, связана с карьерой, ну, здесь предлагающие, то есть здесь будет предложение, может быть предложение, видите, тут один котик, прискакал на белом коне и предлагает кошечке милой что-то ей, а, свой кубок. Он ей дает свой кубок. И она думает, размышляет, брать его или не брать. Это может означать предложение или о браке, например. А может быть это предложение с кем-то войти в партнерство, в союз с целью, например, совместного сотрудничества, взаимовыгодного сотрудничества. Но кубки здесь могут говорить о том, что это может быть связано с какой-то творческой деятельностью или сферой услуг, когда не нужна точность математическая. И по уточнению здесь у меня выпала вот такая мечтательная кошечка водной стихии, относятся к женским, к водным знакам скорпион, рак или рыбы. Может быть, будет предложение посотрудничать с такой кошечкой. Подумайте. Оно может быть для вас достаточно благоприятным. Что же касается основного света на этот период? Ну, здесь ситуация связанная со спорами. Это когда два человека схожие в принципе в своих мировоззрениях, но в чем-то не находят найти не находят точку соприкосновения и ситуация кто кого кто кого возьмет, знаете, ситуация 50 на 50 значит смотрите если вы столкнетесь с некой спорной ситуацией, то вам свет здесь девятка кубков девять кубков это все-таки разделиться и пойти дальше одному вам одним будет легче самостоятельно легче будет решать какие-то свои задачи то есть если вдруг человек станет с вами в позицию спора и не захочет вам уступать, то проще будет отделиться от него вот я вам даже нашла эту карту то есть если вы настоите на своем то вас ждет награда ну и вообще, я думаю, что в споре вы, скорее всего, одержите верх, одержите победу. И будете в итоге довольны. Ну что ж, надеюсь, прогноз был мой для вас интересен, полезен. И до встречи в, следующей, в следующем периоде.